Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака весы на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну за подарки, за э, донаты, Елену Евгеньевну за посылку. Да, очень вас всех благодарю за поздравления с днем рождения и э, желаю вам тоже удачи, процветания, любви. Ну а теперь давайте перейдем к раскладу, посмотрим, дорогие весы, что ждет вас в октябре. Задача этого месяца для вас. Пятерка чаш. Карта говорит о том, что вы зациклились немножко на каких-то своих старых задачах, проблемах, воспоминаниях о прошлом, да, может быть. И кто-то, может быть, о чем-то переживает, да, может кто-то вот были какие-то потери тяжелые, сложные в прошлом, какие-то разочарования, да. И карта говорит, они, не мешают, они мешают вам идти вперед. Их нужно оставить, да, и вот здесь, видите, у вас есть новые возможности, прямо рядом с вами, но вы их не видите, потому что вот сконцентрированы на прошлом. Нужно развернуться. Карта говорит, перешагни через все вот эти прошлые, может быть, обиды, переживания, да, боли. И начни шаг, сделай шаг в новый в этом месяце, вперед. Так, давайте теперь посмотрим, какие возможности, да, или через что вот будут вас выталкивать. Отрывать вот от этого старого, да, чтобы вы как-то ушли от этого, через какие события. Первое это пятерка мечей, карта общения, методов общения, способов общения, да? Карта говорит, ты можешь победить в какой-то ситуации, да, но тебе это не даст того, чего ты хочешь. Ты, ну, это такая карта, которая говорит, что победа возможна, да, если вы будете по-старому как-то добиваться своих целей но она не принесет вам удачи, не принесет вам удовольствия, удовлетворения. И карта прямо советует, что измени свои способы и методы общения с людьми, решения каких-то вопросов, да? решения каких-то ситуаций. Карта говорит о том, что посмотри, в какой позиции ты находишься. Да? вот Здесь есть проигравшие, есть победители. В первую очередь, конечно, карта говорит вот о нас, как о победителях, да, вот эта первая страна. но кто-то может быть и с другой стороны. Может быть, вас там обидели, да, или вы проиграли в какой-то ситуации, да. И здесь совет есть для обоих сторон. Если вы победитель и вы используете какие-то не очень хорошие методы, да, и способы неправильные, которые не приводят вас к правильному результату, к правильному решению, да, к, вообще к решению ситуации, то вам надо это поменять. Если вы проиграли, то вы тоже должны оценить ситуацию, почему а, вы проиграли. Может быть, и ваши методы, и способы защиты а, были неправильными, да, может быть, по-другому нужно отстаивать себя. А, карта еще говорит о том, что а, может быть у кого-то борьба идти за ложные цели, Допустим, все хотят чего-то одного, и я хочу, я упахиваюсь на работе, я устаю, я пытаюсь бежать за всеми, да, но, возможно, это не ваша цель, поэтому вы так устаете на пути к этой цели. Для кого-то это выбор неверного направления, когда вы что-то решаете делать, вот в октябре, да, очень будьте внимательны к своим решениям. Придет какая-то идея в голову, подумайте хорошенько, да, потому что можете здесь совершить ошибку по этой карте. Совет по этой карте – измени либо цель, либо способы и методы достижения. Так, как ты хочешь сейчас, в данный момент, как ты планируешь, так не получится. Давайте посмотрим. Ну и, конечно, ссоры, да, допустим, выяснение отношений по этой карте очень негативно складывается, потом откладываются или как влияют на жизнь. Да? Здесь надо как-то… Ну, вот как вы раньше общались с людьми, да, надо изменить это как-то по-другому начать, подумайте как. Давайте посмотрим теперь вторую карту. Карта силы, карта говорит, что у вас есть силы, да, возможности, сила духа, сила воли, чтобы вот эту карту первую, да, проработать и ее изменить. Сила воли понадобится, будут какие-то ситуации, которые будут вас испытывать на терпение, на силу, на настойчивость, может быть, в каких-то вопросах, да. И здесь нужно вот эту силу проявить. Это тоже добродетель, тоже это не у вас в раскладе было. Это просто карта от добродетель, да, которая говорит, что нужна сила духа и сила воли. Нужно а, внутри, если даже вы ее не проявляли, нужно ее найти, нужно ее показать, нужно ее проявить. А, нужен контроль над своими желаниями, над своими инстинктами. И но ну, карта говорит, ты преодолеешь все трудности благодаря вот, силе духа и силе воли. А, нужна стойкость и решительность нужна э, структура, да, какая-то четкая форма вашим, может быть, делам, вашим идеям, вашим мыслям. И, конечно, четкая организация в своей жизни, это режим дня, это когда мы понимаем, что нам вредит, что нам приносит энергию, да, и поступаем так, как для нас лучше. Э, карта советует займись здоровьем, обрати внимание на свой здоровье. И э, для кого-то это может, конечно, проиграться как просто соревнование или выступление, где нужно показать себя, да, не испугаться, проявить свою смелость и храбрость. Ну а для кого-то это просто может карта означать усиление сексуальной энергии, да, сексуальных, может быть, желаний, которые в одном случае, если у вас уже есть брак, они могут быть просто страстными, интересными, активными, а в другом случае может быть это просто как совет угомони свои страсти, да, держи их под контролем. Здесь каждый для себя в своей ситуации должен определить, что для вас именно да, несет эта карта. И совет, будь уверен в себе, в своих силах, прояви силу духа, воли. Приготовься, если нужно, к защите себя, к бою какому-то. да, И позаботься о своем теле и здоровье. Такие советы, дорогие друзья. Ну и, конечно, карта еще говорит о том, что нужно, если это касается финансов, укреплять материальное свое положение. Что, что нужно сделать, в чем здесь нужно проявить силу духа, это в том, чтобы не тратить да, на какие-то ненужные вещи, о том, что нужно напрячься, допустим, может быть в экономии, или напрячься на работе. Давайте посмотрим третью карту. Двойка жезлов. Карта, когда мы должны оценить ситуацию, в которой мы находимся, когда мы должны понять, да, что мы хотим, когда мы должны построить четкие планы, да, дорогие весы. Я поздравляю всех вас с днем рождения, да, у вас наступает дни рождения. И как раз для вот этого месяца, да, когда вы отмечаете дни рождения, эта карта очень хороша, потому что она дает возможность и оценить ситуацию. Да, вот мы говорили то, что-то нужно изменить в общении, в целях ваших в методах и способов решения проблем, и в том, чтобы проявить силу духа, да, в чем конкретно проявить. И вот эта карта очень хороша для завершения, потому что она вот это все объединяет. И на основании этого вы можете составить себе прекрасно какой-то план, поставить себе большие какие-то задачи, может быть, вы занижали свои какие-то возможности. А по, по этой карте вы можете, карта говорит, ты можешь большее, да. Здесь человек держит целый мир в руках, шар земной, да, глобус. И это означает, что ты можешь расширить, может быть, свои границы, там, своего дома, своей работы, своего общения, своего влияния. Подумайте, как вы это можете сделать. Кто-то физически да, может расширить границы, кто-то может быть по интернету, по телефону, да, будет много общения, переговоров, обсуждений каких-то важных тем. Карта говорит о том, что если ты составишь четкий план на год, да, вот как раз сейчас самое хорошее время, то ты, конечно, добьешься успеха. Выработай какую-то четкую стратегию, как ты будешь себя вести в тех или иных ситуациях, для того, чтобы добиться цели. Займись подготовкой к новой деятельности. Сотрудничай с людьми. Так, давайте теперь перейдем и посмотрим, какие советы у нас по работе конкретно, да, что с работой. Здесь какие советы. Шестерка чаш. Здесь карта говорит, опирайся на свой опыт прошлое, да, подумай, что из прошлого может пригодиться тебе в работе. Если вы ищете себе работу, допустим, вы сейчас без работы, карта говорит, ты можешь вернуться либо на старое место, либо работа будет такая же, которую ты уже выполнял, найти можешь такую работу. Либо тебе могут помочь э, с, люди из прошлого, это может быть одноклассники, сослуживцы, или э, с кем-то уже работал, или может быть это родные, брат, сестра, да, родственники какие-то. Вот э, запиши всех, да, кто можете помочь, и вот начинай созваниваться, переговариваться, да, как советовала карта, и ты обязательно найдешь э, то, что тебе нужно. Э, так, так. Карта говорит, что есть все условия для развития бизнеса, для э, того, чтобы наладить э, рабочие какие-то процессы. Если нужна помощь, то она обязательно придет. Нужно объединяться с кем-то, да, не отказываться от помощи, а наоборот, э, искать ее. Но опирайся на, на прошлый опыт, ищи, э, если есть какие-то проблемы, ищи проблемы в прошлом, и вспомни о каких-то, может быть, своих забытых желаниях и мечтах, и это, может быть, тебе поможет да, добиться успеха. Давайте теперь посмотрим по семье, по отношениям. Девятка мечей. Какие-то переживания. Да, за кого-то вы, за что, за кого вы переживаете. Карта пустых переживаний, скорее всего. Здесь надо бороться со своими страхами. Не надо отдавать им свои силы и энергию. Когда мы переживаем, мы отдаем энергию. да, И потом, когда нужно решать какие-то вопросы, у нас этой энергии нет. Поэтому имейте это в виду. Здесь, конечно, может быть просто бессонница у кого-то, да, там полнолуние, новолуние. Может быть из-за каких-то законов, из-за какой-то информации, из-за каких-то событий, да, у вас переживания. Может быть из-за чувства вины, или какое-то раскаяние, или стыда, да. И вот это все может вам не давать просто спать и отнимать у вас энергию. Так. Карта говорит, что немножко вы неадекватно можете оценивать ситуацию да, с семейными, домашними, может быть, романтическими делами или делами детей. Здесь нужен именно четкий как бы взгляд, да, вот эта сила воли, сила духа. Если вы ее проявляете, то вы все решаете. Если вы просто переживаете, боитесь чего-то, не уверены в себе, неправильно оцениваете ситуацию, то здесь, конечно, можно энергию все потерять. Карта говорит, что вы преувеличиваете какую-то опасность, нагнетаете, может быть, какие-то на себя негативные мысли или какие-то подозрения, может быть, у вас есть. Да? Все это откиньте и живите, вот, проявляйте силу духа, решайте свои рабочие вопросы, решайте жизненно важные вопросы, туда направляйте энергию. И карта вообще говорит, начни что-то менять в своей жизни. Какая вот сфера дома, семьи, детей, отношений, она требует изменений. Что-то нужно менять. Что? Если вы, может быть, по отдельности жили, может, нужно съехаться, да, у кого-то наоборот. Если, может быть, вы там мечтали купить дом, надо, может быть, в этом направлении что-то делать, да, или свое жилье. У кого-то, может быть, вопросы какие-то стоят детей, но нужно тоже проанализировать, подумать, как можем, можно решать эти вопросы. Главное здесь, видите, не бездействовать. Здесь вот надо новые возможности искать да, по задачам. И они, главное, что они есть. Их просто надо увидеть. И теперь давайте посмотрим колоду Мистера Фримана, Извиняюсь, сегодня я эту колоду не взяла почему-то. Но давайте посмотрим колоду Трансерфинг реальности. который говорит нам о том, как мы можем изменить свою реальность, если она нам не нравится, не устраивает. Меняя свои мысли и свое мировоззрение. И вам выпадает... Тройка души, зона комфорта. Такая карта интересная. Каждый волен выбирать все что вам угодно, но далеко не каждый верит, что ему это позволено. Видите, опять вопрос о вере, да? Что надо верить в себя. Если вы не уверены, примеряя на себя славу, богатство, значит, это не входит в зону вашего комфорта. И поэтому вашим не станет. Но это можно всегда исправить. Крутите слайд целевой, вот создайте себе вот идеальную картинку своей жизни, о которой вы мечтаете. Крутите этот слайд постоянно, да. И когда вы будете это делать, и там главное, чтобы это не мертвая такая картинка была, а как будто вы там ходите, живете, как вы себя чувствуете, какие запахи, да, вы слышите ощущаете. И э, вот когда вы будете это проделывать, медитировать или что-то, да, в это время вот эта линия жизни, у нас же много вероятностей, она будет э, к вам приближаться. Как бы ваша реальность будет туда как бы подтягиваться. И чем больше вы будете и э, чаще, да, регулярнее этим заниматься, тем быстрее это воплотится в жизнь. Все реально, говорит карта. Пределов нет, границы существуют только в вашей голове. Так что, дорогие весы. У вас а, задача выйти, найти какие-то новые возможности в своей жизни в этом месяце. Приходите, эти возможности, эти решения будут через пересмотр своих способов и методов общения, заработка, а, жизни, да, а, через а, проявление своей силы и воли, через обуздание, может, своих каких-то желаний, а, через уверенность в себе, и через четкий план подготовку до да, нового этапа, переговоры с кем-то, поиск, нового сотрудничества, новых каких-то людей, создание новых каких-то для себя обстоятельств. На работе вам говорят, что опирайтесь на свой старый опыт, да, или э, ищите помощи у тех, с кем вы уже раньше работали или общались, да, у своих старых каких-то э, друзей, э, и все будет успешно. И э, по дому-семье отпустите страхи все свои, просто начинайте действовать чтобы не терять энергию. Ну и зона комфорта, да, ищите свою. А зона комфорта это все, что нам нравится. Представляйте свою лучшую жизнь, живите в ней, и тогда ваша вот эта жизнь, она превратится в реальность. Дорогие весы, еще раз поздравляю вас с днем рождения, всех с днями рождения. Желаю вам удачи, процветания, богатства, любви, кому что надо, пускай каждый из вас все это получит. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь комментариями, как вам э, этот расклад, да, по ощущениям, что у вас, какие планы, да, на будущее. И как будет проигрываться в конце месяца, пишите. Э, ну, и ставьте лайки, конечно, мне это очень приятно, это наш с вами энергообмен. До новых встреч, удачи, дорогие друзья!